Всем привет! Сегодня будем квасить капусту очень простым и быстрым способом. Уже на третий-четвертый день можно будет наслаждаться вкуснейшей хрустящей капусточкой. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом готовим рассол. Берем литр холодной купеченой воды. Всыпаем 2 столовых ложки соли и хорошо размешиваем, чтобы кристаллики растворились полностью. И отставляем рассол пока в сторону а сами займемся овощами Морковку натираем на крупной тёрке капусту мелко шинкуем у меня есть специальная шинковка если у вас такого не имеется можно просто пошинковать обычным ножом этот процесс очень быстро получается капуста нашинкована добавляем в нее морковку и хорошо перемешиваем руками чтобы морковка распределилась равномерно по всей капусточке это придаст ей красивого яркого вида теперь берем сухую трехлитровую банку и закладываем туда нашу капусточку закладываем плотненько не сильно утрамбовываем но и одно и то же время чтобы плотненько она улеглась когда банка будет наполнена доверху берем приготовленный рассол и аккуратненько заливаем нашу капусту делаем в капусте несколько проколов желательно чем-то деревянным Ставим банку в миску, так как в процессе брожения может выделяться, рассол вытекать. И накрываем марлечкой. Оставляем капусту в таком состоянии при комнатной температуре на 3-4 дня. Каждый день, один раз в день, капусту надо прокалывать деревянной палочкой. Спустя 3-4 дня закрываем банку капроновой крышкой и отправляем в прохладное место. Вот и все. Вкуснейшая квашеная капуста готова! Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!